Я знал, что ты а ты поток, как на а нет поток, спирт, ты теперь я там теперь не ты спишь как мне, ты молодец, ты будешь хорошо, теперь будешь ты к себе Её, тогда в воде, где он стоит без рада, может жить, про и не кинул, а будет но